I already got enough of them вы не представляете себе, как я по вам соскучилась. Три недели я была в лагере, конечно, я не брала с в фотоаппарат, соответственно, ничего не снимала, потому что не могла снимать. И тогда я поняла, что я не могу жить без видео, без монтажа. Но я вернулась с новым видео для вас. Сегодня я познакомлю вас с моим рабочим столом. Друзья! Это мой рабочий стол? Рабочий стол. Это мои зрители? Что я несу? Вот что значит не снимать видео почти месяц. Короче, <клес> вернемся к видео. Кстати, я извиняюсь за звук, потому что у меня сломался микрофон. Это очень неприкольно. Если честно, я очень долго тянула с таким видео, потому что мне всегда кажется, что еще очень много чего нужно изменить в моей комнате. Но так как рабочий стол это мое любимое место в комнате, а моя комната это мой родной маленький мир, где я творю, работаю, отдыхаю. Поэтому я очень надеюсь, что вам понравится и что будет это интересно смотреть. Так что давайте Покажу вам пару часов. Вот так он выглядит. Я предпочитаю минимализм, чтобы на столе лежали только те вещи, которые мне нужны. А точнее, только ноутбук. Но также я всегда поставила мою канцелярию. Кстати, если кому-то интересно было, ноутбук выглядит вот так. Он у меня сенсорный. Дальше я хочу показать вам, что у меня находится в шухлядах первой шухляде у меня в основном находится косметика, все, что нужно мне для ухода. Ну, вы понимаете, все девчачье. Здесь, как вы видите, косметика. Здесь также лежат все мои тени, и также я туда положила пудру. А здесь находятся мои инструменты для маникюра. Это мой дезик, гидрант, потом средства для снятия лака, ватные диски и увлажняющий крем для лица. Дальше Продолжение вот это. Я очень хочу вам это показать. На днях я купила эти духи, и запах очень-очень-очень сладкий. Это мой фаворит в этом месяце. Здесь лежит моя расческа, резиночки. Еще здесь лежит белый грим. После видео перевоплощения Беллы из сумерек. Он мне как-то пока не нужен. Если честно, я не знаю, что с ним делать. Разве что еще какие-то макияж перевоплощения он мне понадобится. Тоник, ресницы, которые я не клеить. Зеркало, ватные палочки, все мои лаки, но почему-то в последнем времени я пользуюсь только вот этими. Этот лак и это масло для физиков. Мои любимые линзы, единственные. Они мне очень сильно нравятся. Ну и, конечно, это для линз. Вот эта шухляда больше, так сказать, рабочая. И здесь у меня коробочка, которую я сделала сама. первом отделении лежат стикеры и наклейки для ежедневника. Это не все, просто они маленькие и мне удобно, чтобы они здесь лежали. А также вот тут всякие разные закладки. Стикеры. Это просто для красоты. Кнопки. Вот тут тоже стикеры. Это краски по ткани. Дальше это мой MP3 плеер и наушники. Батарейки для микрофона. Тут лежит мой картридер а также запускные вкладыши для наушников. Эти штучки просто приклеиваешь к стене, и можно вешать на них гирлянды, и не нужно просто портить стену. Вот тут мой сломанный микрофон. Ах. Это зарядное устройство для фотоаппарата, вот здесь такая лежит у меня коробочка, где я храню то, что нужно для шитья, всякие ленточки, нитки, иголки. Это мой пенал, там, короче, вся остальная моя канцелярия, мой любимый, самый-самый любимый ежедневник. Если вы не видели мое видео о том, как я веду и оформляю свой ежедневник, обязательно посмотрите, я скину ссылку в описании. Я думаю, вы не догадаетесь, что у меня здесь лежит, потому что это реально странно. Да, на самом деле я просто терпеть не могу, когда копейки лежат у меня в карманах и они где-то везде валяются. Поэтому я просто всегда бросаюсь сюда. Дальше недавно я купила этот новый блокнотик, чтобы записывать что-то. Если я в школе и мне нужно записать какую-то идею, я, конечно, сюда записываю. Вот тут лежат акварельные краски и наклейки Опять же, для ежедневника, но ну, в основном здесь все для ежедневника и для того, чтобы рисовать. Вот тут лежат мои полороидные фотки, точнее, они не полороидные а я просто их так распечатала. Вот тут лежат просто обычный скотч и ленточный. Вот здесь цветные карандаши и палитра для красок. Это, пожалуй, моя самая любимая полка. Здесь у меня книга, если я сама в оригинале. Также тетрадка, которую я, кстати, сделала сама. Я думаю, вы понимаете, почему мне нравится эта тетрадка. Я обожаю красивые, милые, маленькие коробочки. Эта коробочку мне подарили. Внутри ничего особенного не бежит. Мне кажется, она сюда подходит. Духи, мужские духи. Как вы видите, они уже давным-давно закончились. Но мне очень нравился этот запах. И это были духи моего брата. Я просто попросила, можно ли их себе забрать. И эта коробочка к ним. В эту коробочку я положила ракушки, камушки, которые я собирала на море. Следующая полочка, которая находится слева, она мне всегда напоминает олете. Несмотря на то, что сейчас осень, мне все равно нравится, что это все здесь лежит. Мне очень нравится этот фотоаппарат. К сожалению, он не рабочий, но он мне нравится. Это баночка с камушками, ракушками и такой брелок. И просто с единичкой. На эту полочку я положила книги. Это, кстати, мой последний год, когда я в школе. Ну и здесь я поставила такой маленький рисунок. Это я сама рисовала. Ну и это такая же самая полка, просто здесь другие книги. И также здесь такие прикольные часы. Ну а здесь мои тетради, уроки по After Effects. Photoshop, Premiere Pro и просто мои старые тетради. Также тут мои диски, на которых записаны мои видео, потому что они очень много занимают места. Это вообще старые, старые видео мои. Лежит такая свечка. Вот эта вот штучка. Такой светильник. И на последней полке у меня стоят две книги. Такая миленькая коробочка, в которую я складываю те вещички, которые я просто не знаю, куда положить. И вот на нем лежит такой букетик. Все. Тут лежит мой портфель и также коробочка воспоминаний или пакет воспоминаний. Это странно звучит, если честно. Ну и последнее место, наверное, одно из моих самых любимых. Это такая доска, на которую я повесила две мои фотографии с видео жары, где я встречалась с разными блогерами. Также здесь я повесила мой бейджик. И пока это все, что я могу показать вам в моей комнате. Надеюсь, что вам было интересно смотреть Надеюсь, что вам понравилось это видео И если это так, не забудьте поставить лайк к этому видео И подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео Потому что так как я приехала домой, я буду больше снимать видео а с вами была Аня Сейли